Всем привет дорогие друзья, короткий обзор по аирдропу который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. У кого нет аккаунта, ссылки на регистрацию в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация за одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты и фиата без кис. По заданиям. Регистрация TelegramBot выполняется один раз, остальные можно делать каждый день, любой на ваш выбор выполнять не обязательно. У каждого задания есть свое описание. Нажимаем на кнопку «Выполнить», переходим на страницу самого задания, где будет инструкция. Читаем, ознакомливаемся, выполняем. Где необходимо, подаем отчет и нажимаем кнопку «Проверить и получить». Самое высокооплачиваемое задание выполняется по 5 раз в день. Это, тут и за телеграм Читайте описание. При желании и возможности можно выполнять 4000 монет FastDollars, половиной и половиной. Нижнюю у нас за проверку пользователей, каждое проверенное задание другого участника 100 монет по 12 в день. Твиттер и ВК у нас не работает и вряд ли включат, потому что скоро завершится раздача. Снимайте обзоры для YouTube и TikTok. Тоже по желанию. Размещайте посты в Facebook, у кого он активный. Содержание поста на страницу задания. Общаемся в чате. 10 сообщений. Секунду. Вот, 10 сообщений в чате. Общаемся тут. Каждому участнику написать привет. Такой не прокатит. Поддерживаем беседу. На тему криптовалюты по заданиям депозит рейд своп фарминг 10 дайсов снимал отдельное видео рассказал как выполнять ссылки в описании единственное изменение трейд своп на 10 копеек заходим сюда я обычно ищу валютную пару USD USDT рубль 10 копеек Обмен совершен. Завтра можно выполнить обратный обмен. Подбираем 10 копеек. Меняем в обратную сторону. Это у нас был своп. Раздел дефи. Обычный обмен у меня происходит на трон рубль. Здесь покупаем или продаем. Только не 10 копеек, а 0.1 трона. Купить или продать. На него же я играю в DICE. DICE тут, а не вот тут. Сумма больше. А здесь копейки. Выбираем валютную пару. Чтобы увидеть только свои ставки, ставим галочку вот минимальные суммы видите какие корректируем и клацаем 10 я обычно не считаю сейчас появится вот эта вот штука задание значит выполнено ну то есть больше 10 раз я клацнул точно После выполнения заданий заходим на страницу и жмем «Проверить и получить». Если у вас, например, по статистике такое бывает, нули, а вы уже выполняли, но сомневаетесь в этом, заходите на эту страницу задание, нажимаете и получить» и вас здесь оповестят что за сегодня это задание выполнено. Ну и а обычно у меня, по крайней мере, появляется статистика после того, как я сделаю своп USDT рубль на 10 копеек, перехожу на страницу аэродропа и статистика у меня, как и должна быть. Если вы только начали задание делать, Выполняем 7 дней, на 8 пойдут проверки и начисления на баланс. Данная кнопка пока что не активна, ее активируют ближе к старт торгов. Переведем монеты из баланса AirDrop на баланс биржи, откуда сможем продать этот токен и получить прибыль. Вывод напомню, без скис.